Ну что, у меня момент подошел к сборке, значит, узла водоподготовки. Я собрал весь коллекторный узел, не стал тратить гигабайты памяти на своих флешках, значит, на... Показывание того, как я это все дело скручиваю. Сейчас я продолжаю э, дособировать этот участок э, с помощью уже непосредственно э, шитого полиэтилена. Мы вставляем, получается, э, расширитель в трубу в нашу Всё, мы расширили нашу трубку сейчас одеваем ее на угловой элемент на фитинг и берем пресс и надвигаем монтажную гильзу на наш фитинг процедура в целом не сложная. Но если честно, не совсем удобно. Как бы надо приноровиться к этой системе, потому что вот если работать автоматическим, то есть электрическим прессом вот этим, да, им удобно, его просто подставил, он сам э, клещи сжал, да, и гильза нафиг надвинулась. Вот, <клес> здесь же гораздо замороченнее, то есть надо и этот участок держать, и плюс такими движениями, значит, э, сводить клещи. Немножко замороченная, считаю, на полипропилене проще вот этот участок было бы собрать, вот. но этот смотрится круче, чисто для меня, допустим, да, э, я люблю эстетику. Вот. Мне вот эта вся вот, ерунда нравится гораздо больше. А на вкус и цвет, как говорится, товарищи, нет. Плюс ко всему, кто-то будет говорить, что сшитая это фигня, круче полипропилен, кто-то будет за металлопласт говорить, мне вообще абсолютно без разницы. да, У меня свое мнение по поводу этого, мне нравится больше эстетика. А что то, что то, я думаю, очень хорошо себя покажет в эксплуатации. Я на середине пути заштрабил стены, канализацию под потребители и, соответственно, наш, наши трубы. Сейчас, что я буду делать, расскажу вкратце. В зоне ванны, она у меня будет вот в этом участке стоять, у меня не будет под ванной, ни на полу, ни на стенах плитки. Объясню почему. Первая плитка дорогая, которую я выбрал. Второе, значит никакого смысла в этом нету абсолютно полностью докладывать до пола и этот участок пола тоже что я буду делать я на, на пол залью а, наливной состав чуть выше чем уровень пола который будет в этой бане для чего это сделаю чтобы в случае протечки да у меня вода стекала на этот участок значит а по стенам я сейчас все полости замажу после чего пол и стены чуть выше уровня ванны, я сделаю полностью обман... обмазочную гидроизоляцию. Вот, тем самым никакая влага внутрь стен не пойдет, грибка не будет, даже если какая-то там влажность образуется. Но она, как правило, у меня будет сливаться прямо сюда. Ну что, настал день, я дошел до гидроизоляции в своей ванной комнаты. Как я уже сказал, гидроизоляция у меня будет обмазочная. Я выбрал для себя Webertek. А для тех, кто не знает, как сделать гидроизоляцию, есть подробное видео на эту тему на нашем канале. Ссылку я оставлю в описании. Поехали! Всем еще раз привет, находимся у меня в санузле, я закончил собирать узел водоподготовки и водоочистки. Вкратце расскажу, что почем, для чего мне все это необходимо и как это все будет работать. Значит, смотрите, первым делом я сделал шумоизоляцию канализационного стояка. Я живу на первом этаже и когда значит, продукты нашей жизнедеятельности летят по данной трубе, слышимость очень хорошая. У меня за этой стенкой будет спальня. Чтобы этого всего не было слышно, я обернул данный стояк СТПшкой. Автомобильный в два слоя, потому что, когда я обернул в первый слой, слышимость все равно была хорошая. Вот, теперь данный стояк, он тихий. Плюс ко всему, холодные, горячие стояки водоснабжения я обернул в теплоизоляцию, чтобы не было никакого конденсата. Потому что э, до начала ремонта здесь всегда стоял на холодный конденсат. Значит, следующим этапом по сантехнической разводке. У меня стоят отсекающие краны, после них стоят электромеханические краны, гидролоки которые в случае от протечки да, передают сигнал на мозги вот с этих сенсоров, которые будут разложены под потребителями. Значит, в случае протечки передается сигнал на мозги, кран автоматически закрывается. Вот, после крана гидролок у меня стоят фильтра, грязевики, те, которые ловят крупный мусор, который у нас может попадаться в трубах. Дальше у меня стоят регуляторы давления, дабы, так сказать, компенсировать перепады от котельни После чего у меня стоят компенсаторы гидроударов, чтобы моя гибкая подводка да, на а, потребителях ну, не выходила из строя. Чтобы ее ресурс служил, так сказать, чтобы ресурс у нее был дольше. Дальше стоят счетчики. После счетчиков у меня стоят обратные клапана. Для того, чтобы не было перетоков воды с холодной на горячую. В тот момент, когда в стояке горячего водоснабжения нет воды, либо когда я пользуюсь, условно говоря, проточным водонагревателем значит после чего у меня с этого всего уходит на бочонки это там стоят картриджи сменные полипропиленовые либо нитевые значит они улавливают ржавчину то есть вот этот песок и какой-то мелкий мусор дальше горячая вода у меня пошла на потребителей то есть кухня, ванна да, а холодная вода у меня пошла вот в такую систему фильтрации. В этой емкости у меня будет находиться э, смола. Смола будет э, умягчать воду. У меня э, в текущей квартире э, была очень большая проблема именно с мягкостью воды. То есть была большая жесткость по нормам Санпина, по тюмени у нас э, 7 единиц. Жесткость должна быть, да, у нас из-под храна бежит 6,3 единицы. В среднем по городу у нас 3 единицы. А у нас 6,3, то есть на 3 единицы больше, так сказать, подкралось к нормам, будем там говорить, критическим каким-то, да. Значит, в связи с этим убиваются чайники, убиваются посудомоечные машины, нагревательные элементы убиваются, стиральные машины. Ну и плюс ко всему аэраторы на смесителях убиваются, и ванна, кафель и все, что с этим связано. То есть появляется рыжий налет, который не отмывается, а снимается только механическим путем. Так как я делаю ремонт не использую используют дорогие материалы соответственно я хочу чтобы это служило максимально долго вот значит с этого бака получается вода уходит в систему да то есть также на каждого потребителя есть дополнительный бак вот этот в этой емкости будет соль то есть соль для чего нужна а так как у меня жесткость очень большая воды мне придется вот этим солевым раствором тут будет засыпана соль промывать емкость в которой будет у меня смола для того чтобы смола отрабатывала свою функцию а именно делала воду мягкой вот то есть раз примерно в 5 литров кубических я буду делать промывку значит смотрите есть варианты какие есть вот такой механический смеситель получается да с помощью которого я буду вот эту всю промывку делать есть программируемый смеситель, да, который в автоматическом режиме будет промывать всю систему сам. Я могу сказать, разница была, если этот стоил, по-моему, в районе 2000 тысяч, да, то тот хороший стоил в районе 20 тысяч. Для меня разница на текущий момент очевидна, поэтому я решил не париться и поставить себе простой. Значит, тут еще есть какой нюанс. С этого бака у меня, получается, вода будет уходить в канализацию. После того, как емкость со смолой у меня обработана солевым раствором мне надо всю эту воду про промыть и слить. Отсюда будет шланг, который будет уходить в канализацию. У меня здесь будет небольшой шланчик вывод сюда. Здесь у меня получается стоит сифон с разрывом струи. То есть при промывке данного бака никакие бактерии с канализации попадать в него обратно в систему не будут. Надеюсь данный видеоролик вам был полезен, если у вас есть какие-то нововведения или комментарии, пишите, буду рад на них ответить. Если я что-то сделал неправильно, господа сантехники, прошу поправить, всегда готов к обучению, до новых встреч, пока!